Понимание – самая важная вещь. Почему? Сейчас я сейчас объясню. Вот анализируйте, с какими родственниками вы общаетесь? С теми, которые вас понимают. С какими одноклассниками вы общаетесь? Которые вас в каком-то мере понимают. Согласны? С какими вашими можно сказать? Посмотрите, на кого мы женимся? На та который хотя бы делает вид, что нас понимает. Знаете, На кого мы замуж выходим? На то, который попытается хотя бы нас понять. Ну ладно, не все понимать. Мужчинам очень тяжело понимать женщину. Мужчина, который понимает женщину, наверное, не родился еще. По крайней мере, он старается. Вот, вот такой. Понимаете? То есть мы всегда стараемся находиться рядом с теми, кто способен понимать нас. А вот этого добиться, оказывается, это главная мудрость. главный наше, можно, достижение. Я хочу с вами сказать, что на взаимоотношениях на все люди себя читают профессионалами. Все люди думают, что они все знают, все люди думают, что их собственные мысли правильны. Теперь внимание, обратите, одно из моих научных открытий, которое год назад сделал в области взаимоотношений, это какой? Оказывается, в период жизни человека всегда есть два и более проблемные взаимоотношения. Два и более. И самое главное, это постоянно. Например, как? Вот у вас есть в данный момент в вашей жизни какие-то отношения, которые хотели бы, чтобы они были по-другому. Например, возможно это с сынами, возможно это с детьми, возможно это с начальником, возможно это какой-то сотрудник, проблемный сотрудник, возможно какой-то конфликтный клиент. Вот пишите имена тех людей который в дальний момент, вы чувствуете, вам хотелось бы, чтобы была бы лучше ваши отношения. Пишите имена этих людей, ребята. Это классно поможет нам. И вот это открытие у меня было, я был в шоке. Оказывается, в жизни человека не бывает абсолютно момент, когда нет ни одного проблемного взаимоотношения. Не бывает. У него, вот это, оказывается, стандарт. Это действительно реальный стандарт. Вот с мужем наладишь, начальник начнёт. Начальником наладишь, гаишником начинается. И думаешь, как с ним найти общий язык. С этим наладишь, кто-то новый появится. Вот оказывается, просто людей меняется, сами люди, имена меняются, а сама ситуация остаётся. Кто не понял? Формата ситуации меняется, задачи меняются. И получается, что человек должен научиться добиться точки понимания. Потому что где, есть, где человек научится это делать, ему легче жить. Честно скажу вам, мы работаем с людьми. Вы согласны? В этом мире можете вы одиночки быть счастливы? Вы можете в этом мире вы одиночки быть успешны? Вы одиночки может быть реализованными. Просто никак невозможно в одиночке чего-то добиться в этом мире. Согласны? В одиночке это просто нереально, Невозможно. Нету никакого уровня шкала роста на какой-то либо параметре жизни, где бы человек мог бы сказать, что в одиночестве он это может сделать. Просто не существует. Не существует просто. Получается, что мы, мы, Часть общества, и общество влияет. И общество становится часть нашей мечты. Мы хотим хороших детей. Мы хотим хорошую семью. Мы хотим, чтобы наш успех кого-то вдохновлял. Мы ради кого-то заботимся. Правильно? Вот это все, чего-то делим ради кого-то, что-то облегчит жизнь чьей-то, или себя, или кому-то. И это все делится, оказывается, взаимоотношениям, Вот так построено. Поэтому, исходя из этого, получается такая картина. Внимание, братья! Поскольку человек в одиночке сам не могут быть успешным, счастливым и так далее, самая сильнейшая наука – это умение достигать точки понимания.